В предыдущих выпусках нашего видеосправочника я рассказывал об обработке нашими трибосоставами легковых автомобилей. Как двигателей, бензиновых, дизельных, так и трансмиссии. Это коробки, редуктора, автоматические коробки. В этом выпуске я расскажу о линейке нашей продукции, которая предназначена для обработки тяжелых джипов. Тяжелых джипов, тяжелых паркетников, а опять же, лимузины какие-то тяжелые на которых стоят двигатели там, по 4,5, от 4,5 литров, там и до 5, до 5,5, до 6 литров. Dodge, Dodge Ram, это все туда же укладывается. Все вот эти вот дикие автомобили. Также спортивные автомобили, это, это, эти составы предназначены, в общем-то, они так и называются, off-road 4 на 4 для э, любителей езды по бездорожью, это первое. Для дрифтеров это второе. Те, кто занимается дрифтом, потому что там дикие нагрузки идут, как на трансмиссию так и на двигатель. Плюс э, стрит-рейс. В чем ее отличие от остальных трибосоставов? Она специально была создана, чтобы снимать пиковые нагрузки, которые возникают при разгоне тяжелого джипа, тяжелого паркетника, лимузина какого-то, да, большим мощным двигателем. Когда у вас светофора стартуете, то вот этот вот там трех-трех с половиной тоннный сарай вы разгоняете при помощи очень мощного двигателя. И возникают вот эти пиковые нагрузки, которые к следующему светофору тут же пропадают и тут же поднимается температурный режим. И что касается офроуда и движения по бездорожью, джип ехал-ехал по дорожке, перед ним появилась лужа, он в нее нырнул, это педаль в пол, это пониженные передачи, это колеса в грязи, полный привод, нагрузки идут как на трансмиссии, так и на двигатель. Владельцу такого тяжелого джипа или тяжелого паркетника стоит задуматься, когда у него появляется очень большой расход топлива, обычно замечает, что расход топ топлива увеличился, Следовательно, потеряла машина мощность. Ну, угар масла, если там владелец следит за своей машиной, то он сразу поймет, что пошел угар масла, расход масла она начала есть масло, особенно на этих рывках, это сразу подскакивает обороты, и чувствуется, что машина начинает есть масло на этих разгонах от светофора к светофору. И, конечно, если он ее разгоняет до максимальной скорости, там, если написано 220, он по трассе там на 220 из нее выжимает, а тут она до 220 не дотягивает, перестала дотягивать. Это все предпосылки к тому, что да, уже износился двигатель, уже износилась поршневая группа. Ну, вообще чувствовать, что ну, машина слабее тянуть начала. Это уже все предпосылки к тому, что нужно, конечно, обрабатываться. Для обработки двигателей вот этих вот тяжелых джипов и тяжелых паркетников у нас есть линейка DWS, Offroad DVS для бензиновых и дизельных двигателей. Принцип действия этих составов аналогичен принципу действия составов «Актив». «Актив плюс бензин», «Актив плюс дизель», о которых я рассказывал во втором выпуске нашего видео справочника. Обработка в три этапа, ничего выдумывать не надо, строго по инструкции. Только «Актив бензин» рассчитан на обработку двигателей на бензине, работающих и на газу, с заправочной емкостью до 12 литров. А дизель, офроуд дизель, рассчитан на обработку дизельных двигателей с заправочной емкостью до 15 литров масла. Напомню, что после обработки нашими трибосоставами поднимается и выравнивается компрессия до номинальных значений. Уходят шумы и вибрации из двигателя, снижается коэффициент трения, двигателю легче раскрутиться. Да? Вот. Это приводит к экономии топлива. Также, когда уплотняются зазоры цилиндропоршневой группы, уходит расход масла. Пережоги масла, расход масла, двигатель перестает есть масло. Это все отражается на кошельке потребителей. Это экономит деньги потребителя, непосредственно вашего покупателя. Также в линейке Offroad 4x4 есть составы для обработки трансмиссий. Они тоже аналогичны в принципе составом для обработки трансмиссий, о которых я рассказывал в выпуске номер три нашего видеосправочника. Но опять же здесь отличие идет в самих минералах, в помоле минералов и немного изменен купаж, чтобы вот именно для тяжело нагруженных трансмиссий, для тяжелонагруженных бортовых редукторов. Это на тяжелых паркетниках, где идет перераспределение крутящего момента и мощности на колесах, чтобы снять юз. Как раз предназначено для обработки этих редукторов и механических трансмиссий, механических коробок передач. Это вот есть оффроуд МКПП и оффроуд редуктор. Они также заливаются в один этап, раз залили и забыли. И отдельно надо остановиться, конечно, на оффроуд АКПП. Этот состав предназначен для обработки любых автоматических коробок с заправочной емкостью до 20 литров масла. Это очень важно, потому что сюда укладываются все коробки Иксов, паркетников тяжелых, джипов любых. И также сюда подходят прекрасно коробки, автоматические коробки, которые стоят на рейсовых автобусах, которых сейчас у нас большинство. Уже давно рейсовые автобусы не выпускаются с механикой. Там заправочные емкости до 20 литров. И также она подходит, эта баночка, для обработки автоматических коробок на магистральных тягачах, которые сейчас к нам идут с Европы. То есть Европа давно уже ездит на автоматических коробках, на что самосвалы, что магистральные тягачи. У них давно на автоматах. Они сейчас к нам идут. И для обработки этих трансмиссий прекрасно подходит АКПП офроу 4 на 4. Обработка в один этап. Раз, залили и забыли. Что еще немаловажно для машин, которые именно ходят по бездорожью? Это охотники, это рыбаки, это какие-то службы, которые занимаются обслуживанием деревень, да, которые брод лезут где только можно. После обработки нашими трибосоставами машина не боится аварийной потери масла. Если вы где-то зацепили камень, пробили поддон, нормально пробивает поддоны с защитами вырывает с мясом, ну вот, то наш состав позволяет некоторое время двигаться без масла. Это первое. Второе. Когда машина идет в вброд, это охотники, рыболовы нередко топят мосты. Там получается эмульсия, которая сжигает редуктора, да, редуктора и коробки. После обработки э, эта проблема перестает быть как таковая, потому что э, к поверхности, которую строит трибосостав, масло липнет, а вода нет. Поэтому даже на эмульсии вы сможете без проблем выбраться из леса, добраться до СТО или до какого-то места, где масло можно поменять это опять же доказано соревнованиями а информация об этом вы можете найти у нас на сайте